рабских, всяких уплат. Когда бесправие становится правом, то сопротивление становится обязанностью. Ну и хочется вам снова напомнить по поводу Госбанка СССР, который сейчас существует на сайте Центрального Банка Российской Федерации за декабрь. Официальные курсы то доллара США стоит 53 рубля. Ну, естественно, если посчитаете сколько стоит 1 рубль, нетрудно посчитать. Теперь перейдем на международную организацию по стандартизации кодов валют всех стран. Переходим и смотрим, что мы видим. С 1 января 2018 года будут изменены коды валют в названии в цифровом и в буквенном с 1, января, с 1 января 2018 года будут поменены коды валют а также будут меняться рубли тысяча рублей будет меняться на один рубль тысячи к одному мы здесь видим деньги будут Союза советских социалистических республик рублей по коду 810 но какие будут рубли в расчетных счетах банка, еще пока неизвестно. То ли руб, то ли РУР. Здесь написано, что должны быть СУР. Посмотрим. Спасибо да. за внимание.